Всем привет! Сегодня будем готовить необычный завтрак из обычных яиц Яйца пашот, приготовленные в пакете, получаются очень нежными на вкус и красивыми на вид Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео Берем обычный полиэтиленовый пакет, расстилаем его на рабочей поверхности И смазываем подсолнечным маслом Края можно не смазывать, а по центру вот хорошо промазать масло Затем подставляем под него какую-нибудь небольшую, но глубокую мисочку. Разравниваем пакет. И будем туда вбивать яйцо. Я делаю два яйца, поэтому, соответственно, подготовила две мисочки и разбила в каждую по яйцу. Теперь яйцо надо слегка присолить желательно мелкой солью. Затем концы пакета соединяем вот так вот вверху, чтобы получился мешочек такой. Закручиваем поближе к самому яйцу, чтобы поменьше воздуха осталось и завязываем ниткой. Вот так вот получается. Вот такие два мешочка у меня получились, теперь берем какую-нибудь палочку, у меня это палочка для суши, и прикрепляем наши мешочки к этой палочке, прикрепить можно с помощью прищепки, очень удобно, это мы делаем для того, чтобы установить в кастрюлю и яйца не касались дна кастрюли, и вот такая конструкция у нас получается. Дальше полученную конструкцию устанавливаем в кастрюлю с кипящей водой, так, чтобы яйца были полностью покрыты водой, но не соприкасались с дном кастрюли. И варим 4-5 минут. По истечении времени огонь выключаем, воду сливаем и оставляем наши яйца остывать в подвешенном состоянии. Так они будут лучше держать форму прошло 15 минут яйца уже почти остыли теперь будем освобождать их от пакета аккуратно срезаем пакетики чтобы яйца не разрезать и разматываем вот такая красота у нас получается теперь посмотрим какой у нас получился желточек вот такой у нас желточек получается когда варится 5 минут Хотите, чтобы он был пожиже, можно 3 минутки выдержать. Вот и все, необычные яйца пошот готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.